Для борща мне потребуются две свеклы средних размеров. Сейчас я их помою и почищу. Одну я помоем. Вот такие две свеклы. Сейчас я их разрежу. Я уже разрезала свеклу небольшими кусочками и теперь сложу ее в кастрюльку. и залью водой вот мы залили свеклу водой и теперь она будет вариться примерно час или час 15 я проверю как будет она проткнем ее вилочкой и тогда узнаем сварилась она или нет наш суп закипел немножко убавим огонь и ему еще долго варится еще нам нужен чеснок и имбирь. Чеснок, наверное, пойдет весь, а имбиря нужно отрезать, потому что это слишком много. Вот столько чесночка нам будет достаточно. Это даже не весь чеснок, который я планировала. Но это чеснок свежий, и он очень такой крепкий, острый. Вот я отрезала кусочек имбиря, сейчас я его почищу, но думаю, что его, наверное, много возьму поменьше по всей кухне уже запах имбиря он такой ароматный сейчас мы его порежем я думаю что этого имбиря нам будет достаточно теперь эти два ингредиента добавлю в кастрюльку свекла тем временем уже почти сварилась вернее даже совсем сварилась но еще 15 минут мы ее поварим вместе с Чесноком и имбирем. Проверим. Сварилась и смеку. Сварилось. Уже пропекается легко. Я положила чеснок и имбирь. И так примерно выглядит наш будущий борщик. Ему еще варится минут 15. Порезала зеленый лучок. Чтобы приправить этот супик. Когда он будет готов. Содержимое кастрюльки я выложила в блендер, и теперь мы все измельчим. Я покажу, что у меня получится. Сейчас я суп немножко посолю, но основную досолку мы будем делать в тарелочке. Осталось добавить сметанки и лук. Наш суп готов. Вот такой у нас получился прекрасный.